Друзья, всем привет! Сегодня хочу предложить для вас идею необычного декора в эко-стиле. Для этого я вот разберу вот такое вот дешевенькое, дешевенькое зеркало. Они продаются в магазинчиках со всякой мелочевкой, фикс прайс, копеечка и так далее. Берем такое зеркальце, оно может быть любого размера, у меня вот такое небольшое. Берем кусочек картона. У меня вот от старой коробки. И нам нужно сделать для этого зеркала основу. Она может быть такого же размера, как зеркало, но лучше сделать ее с небольшим запасом. Для того, чтобы сделать запас, выберите какую-нибудь такую тарелку или крышку от кастрюли, которая будет немного больше, чем ваше зеркало. Так получится ровный круг. Можно и циркулем, конечно, заморочиться, но так все-таки проще сделать. Вот я сделала с небольшим запасом. И все это вырезаем проверяю чтобы все было четко по размеру и теперь приклеиваем зеркало в картон можно горячим клеем можно каким-то другим который у вас есть под рукой какой-нибудь супер клей так вот приклеиваем И приступаем к декорированию у нас сумасшедший ветер поломал деревья или коммунальщики я так подозревающие тоже подрезают периодически вот я нашла огромную ветку ивы срезала с нее прутики и эти прутики буду использовать для декорирования зеркала не рекомендую вам обдирать живое дерево но, возможно у вас тоже где-то найдется старенькие какие-то ветки обрезанные я беру и нарезаю небольшие полосочки вы прикладываете для себя определяйте насколько вы хотите чтобы они были длинными вот одно обрезали приложили и потом по ее размеру вот так вот прикладывая быстренько делайте нужное вам количество Чтобы каждый раз линейкой не отмерять вот так будет гораздо быстрее и удобнее теперь берем и приклеиваем эти прутики вертикально к зеркалу четко встык проверяйте чтобы клея было достаточно чтобы надежно приклеить можно опять же использовать суперклей. вот таким образом плотно друг к другу приклеиваем веточки у меня они не будут одинакового размера я хочу чтобы был переход потому что ну во первых очень сложно сделать одинаковый размер везде ну и э, с перепадами высоты будет смотреться интереснее этот декор поэтому я делаю веточки еще чуть короче, чем предыдущие. Ну, тоже опять же так на глаз определяете, как бы вам хотелось, чтобы это выглядело. Вот я наклеила три более длинные веточки в середине. И теперь я приклеиваю те, которые короче, тоже плотно друг к другу. Например, у меня э, вариант три длинных веточки. И потом 5 более коротких сейчас я приклею более короткие веточки с горячим клеем нужно действовать быстро пока он горячий он хорошо схватывается и крепко держит вот видите такой перепад высоты получается вот мы наклеили чередуя три длинных 5 коротких дальше мы не продолжаем а находим серединку снизу потому что мы не знаем сколько нам понадобится веточек вот так вот проще это сделать и будем наклеивать в таком же порядке три длинных 5 коротких с противоположной стороны чтобы наши веточки соединялись по бокам там будет проще тогда определить количество необходимых. Может где-то будет, например, 4 длинных, 4 коротких. Но так вот, сходясь от центра к бокам, у вас больше шансов сделать ровно. Чтобы эти перепады были симметричными. Вот таким вот образом я заканчиваю. И как раз все хорошо сходится, там буквально по одной веточке, чуть больше получается. Проверяем обязательно, чтобы все у нас крепко было приклеено. Если что-то отваливается, можно подклеить. Да. Теперь я беру длинные прутики, самые гибкие, такие тоненькие, длинные. И плиту из них косичку. Можно прищепкой или чем-то зафиксировать, ниточкой сверху. Вот они должны быть гибкими, ну, так удобнее просто с толстыми тоже можно, но ими немножко не так удобно работать. И плиту из них косичку, длинную косичку. И теперь я эту косичку буду приклеивать по периметру зеркала, плотно прилегая краям зеркала постепенно вот так вот добавляя клей не сразу наливая его потому что он быстро высохнет или остынет и не прихватит хорошо то есть здесь не нужно обрезать заранее здесь нужно по краешку аккуратненько приклеивать постепенно вот я склеила три прутика косички сразу а потом приклеиваю эту часть и вот так вот постепенно, быстро действуя, если у вас горячий клей, немного намазали и сразу же приклеили, хорошенько придавили, чтобы все хорошо держалось. Если там какие-то паутинки тянутся за клеем, не страшно, это легко убрать. постепенно не спеша не обрезая косичку потому что четко определить ее длину сложно лучше пусть будет запас вот так немного промазали и приклеили Когда заканчиваем уже и вы понимаете, что здесь будет край, вы его срезаете, склеиваете между собой прутики и только потом уже склеенные прутики между собой приклеиваете четко стык к тому краю, с которого вы начинали. Промазываем. Не сильно жалея клея, но и не так, чтобы он сильно выступал чтобы его не было видно и придавили делаем таких косичек несколько и вот что получается в итоге очень необычный такой декор мне очень нравится как он смотрится на стене я так даже немножко уже по весеннему сейчас я вам дальше покажу как он выглядит при разном освещении и как он может выглядеть, если его, например, немножечко усилить цвет и покрасить зеленый. Также его можно покрыть не только краской, но и просто лаком, акриловым или для дерева, чтобы он дольше служил. Вот как он выглядит в более темном помещении. Очень необычно, стильно и симпатично. Я таких штук, честно говоря, не видела в продаже пока. Вот, если, например, насыщенную зеленую красочку нанести, тоже очень даже интересно. Вообще, может быть, цвет практически любой, но мне нравится вот структура и цвет, которые естественно у этих веточек.